Дорогие друзья, здравствуйте! Итак, скоро наступает у нас с вами Новый год, 2020. И это видео я записываю для фанатов домашних елок. Ну, есть такая традиция в России ставить настоящие, свежие, пушистые, очень замечательно пахнущие елочки дома. Ну, например, мой муж, ему все равно, даже если мы куда-то уезжаем, или к нам никто не придет на Новый год, или... Я, например, болею мне не до елки. Ему все равно елка должна быть. Так вот, если вы такие, такой же фанат, как и мой муж настоящих елочек дома или даже не настоящих, но елки у вас есть, вы любите их наряжать, вы любите гирлянды, то это видео специально для вас. Когда и как поставить эту елку, чтобы она была активатором всего хорошего. И не активировала, а мы с вами люди, занимающимся, занимающиеся фэншуй, вообще китайской метафизикой, мы понимаем, что елка это такой хороший, может быть, активатор, который что-то нам принесет. А вот что? Итак, это видео для тех, кто собрался ставить елку. Итак, дорогие друзья, у нас вроде бы еще есть время до Нового года, но все-таки, согласитесь, в голове не устану щелкают циферки, показывая нам, как мало дней! осталось до наступления Нового года. А вместе с этим возникает масса планов и тысячи пожеланий. И так хочется все учесть, ничего не забыть, чтобы и сам праздник, и последующие за ним выходные дни прошли с прекрасным настроением, принесли с собой невероятное количество позитива, новых знакомств и приятных воспоминаний прописывайте свои желания планируйте подарки родным и близким сочиняете застольную речь или текст новогоднего сценария дел конечно много но не забывайте о главной гости праздника это наши с вами новогодние красавицы наши традиции елочка должна быть у нас в доме ну во всяком случае все стараются ее привлечь ведь само ее присутствие в доме дает ощущение уюта, волшебства и надежды на какое-то вероятное чудо, которое обязательно должно к нам прийти. И от этого, от того, насколько изыскана она украшена, какими фонариками сверкает ее праздничный наряд, зависит праздничное настроение и даже исполнение желаний. Мы с вами знаем наверняка, что желания, загаданные подбой курантов непременно сбываются. Но надо немножко помочь Вселенной услышать о них, немножко направить энергию в нужное русло, куда-то ее привлечь, куда-то ее может быть, откуда-то может наоборот, ее нужно оттянуть. И новогодняя елка обязательно поможет нам в этом. Вернее, не сама елка, а ее праздничный наряд, ее сверкающий, такой, мигающий, притягивающий не только взгляды, но и энергию. Если как следует порассуждать, то ну, каждый из нас, наверное, захочет поставить елку в то место, где будет у нас с вами накрыт праздничный стол, куда мы пригласим гостей, где у нас будут ребятишки рассматривать там, сказочные какие-то игрушки на елке или искать подарки под этой елки. У большинства, в общем, так и получится. И ведь не в каждой квартире существует вероятность установить елку в самый лучший для этого сектор. Но вот повесить гирлянду в указанный сектор может каждый. А значит, что каждая семья может загадать свое сокровенное желание и ждать, чтобы оно исполнилось. Итак, давайте поговорим про эти секторы. Самое-самое лучшее место для елки, чтобы ее активировать, активировать именно, ну или хотя бы гирлянду туда да, повесить, чтобы именно было что-то красивое и мерцающее, Самый хороший сектор это Восток. Активировав этот сектор, вы можете получить денежную прибыль, с успехом найти, найти новое, более денежное, например, место работы, без особого труда получить пятерку на экзаменах, если вы еще учитесь. Ну, то есть удача по всем фронтам. Вас могут посетить какие-то креативные мысли, новые идеи, творческие решения, которые со временем принесут неплохой доход. Хотя активация восточного сектора может принести, конечно, еще и увеличение объема работы. Это не каждый хочет еще, еще больше работать, чем он. И так работает. Но зато есть в этом свой плюс, потому что денежный доход тоже увеличится. Итак, поставьте елку восточный сектор, украшенную зелеными, красными красными или серебристыми игрушками. И повесить повесив гирлян... обязательно нужно повесить гирлянду с мигающими огоньками. Тем самым вы активируете благоприятную цель, и она не останется равнодушной к такому проявлению внимания и обязательно отдавит вас, чем вы сами в общем себе и пожелаете. На востоке можно устраивать танцы, сжечь бенгальские огни, стрелять хлопушками. У вас заметно поднимется настроение, захочется праздника шампанского, какого-то новогоднего наряда, платья. Также прекрасен Запад, западный весь западный сектор для установки елки. Активация западного сектора включает ваши Такие карьерные устремления. Вы получите помощь в нахождении работы своей мечты, или откроете какие-то откроется перед вами какие-то новые карьерные перспективы. Можете получить неоспоримое преимущество в работе с конкурентами или э, какими-то недоброжелателями. То есть, если у вас какая-то прям такая очень конкурентная среда, то вот надо подумать про запад, потому что именно э, именно этот сектор дает вам преимущества. На Западе также будут благоприятны золотистые, серебряные, белые, голубые, елочные игрушки и гирлянды. Не менее благоприятным сектором будет еще и север, то есть весь северный сектор. Но он активирует совершенно другие энергии. Активировав энергию на севере, вы получаете запас творческой энергии. У вас появится вдохновение и захочется творить. Если вы пишете книгу или сочиняете стихи, то этот сектор показан вам однозначно. Творческие порывы и признание читателей вам будут обеспечены. Активировав сектор, можно привлечь новые знакомства, которые очень даже возможно перерастут в какие-то и романтические отношения. Итак, если вы хотите возродить какие-то бывшие чувства, или принести новизну в семейные отношения, или закрутить новый роман, если вы готовитесь к даче экзаменов, или решили выпустить новую книгу, если ждете появления своей музы или творческого вдохновения, то лучше для активации чем э, северный сектор вам не найти. Включайте гирлянду мигающие огоньки и наряжайте елку в северном секторе в зелено-синий наряд и она окажет вам неоценимую помощь в осуществлении ваших творческих планов. Но тут есть одно предупреждение знаете вот как сказочная карета да в золушке в полночь превращалась в тыкву так и наш северный сектор 6 января прекратить свои положительные вибрации и с этого дня уже не следует включать там что-то мигающее 6 января конец мигающим огонькам на севере Итак, даже если в этот сектор в этом секторе нет места для елки то хотя бы установите туда елочную гирлянду или любую мигающую лампу. Ведь любой яркий мерцающий свет способен запустить активацию энергии. Что касается остальных секторов, то елку установить можно, ну по большому счету в любой из них. Но вот, что касается гирлянды, свечей и каких-то таких движущихся активностей, да, там бывают у нас красивые всякие котики Дед Мороза, которые и пляшут и поют и что-то там еще делают с огоньками с какими-то, да, то лучше вот этого всего избежать в других секторах. Бегающие огоньки или зажженные свечи на северо-востоке, северо-западе, на юге, юго-востоке или юго-западе можно навлечь на себя массу неприятностей и спровоцировать даже энергию болезни. Ну как быть, если только там вы можете поставить йогу? Проявите креатив, пусть она будет в каких-то золотистых тонах, а между игрушками будут позвякивать колокольчики. Но никаких активизаторов, никаких свечей и громких криков. Да, могут быть маленькие колокольчики, которые не привлекут вам ни денег, ни романтику, но зато не дадут распространиться энергии болезни и ссор. Позволят в полной мере насладиться новогодней красавицей елочкой. А самое главное, вы не станете переживать в новом году, что остались без самого главного украшения елки. Мне кажется, что очень-очень важно, чтобы каждый, в каждом доме была обязательно новогодняя елка. В общем, все можно совместить, да, почему бы и нет. Например, на северо-западе, где у вас гостиная, ну вот берем пример. У вас гостиная на северо-западе, да, и по традиции именно в гостиной, естественно, вы ставите, украшаете. Там, праздничный стол можно установить елку украсить ее э, нежно-голубыми серебристыми шарами также цвета такого же цвета мишуру подобрать бантики красивые можно колокольчики опять же повесить э, но там даже если они будут позрякивать, это ничего страшного будем считать что они отгоняют проблемы тут можно проявить весь свой творческий потенциал и привлечь к этому всю семью а вот в другой комнате, куда попадает восточный или западный сектор вашей квартиры, вот именно туда можно развесить уже мигающие гирлянды. Пусть сверкают и притягивают счастье в ваш дом. Итак, установить наряженную елку, развесить все гирлянды. На самом деле, в принципе, можно в любую удобную дату, как хотите, так это и сделайте. Но у нас есть правила. Мы обязательно включаем все наши активизаторы в определенное время, потому что в этом случае эффект от них увеличивается. И самое главное, что негативные энергии затронуты не будут. Итак, новогодние гирлянды. Это же уже для нас будет не просто украшение, это еще и мощнейший активатор положительной ЦИ. Поэтому обязательно выпишите хорошие даты, свой ежедневник, но прежде чем воспользоваться ими, проверьте, нет ли у вас в числе тех, кому лучше, перенести эту установку на другое число. То есть не каждый человек, не каждая дата рождения подходит, а именно не каждый год рождения подходит к любой дате. То есть в указанное время вы можете наряжать елку, а можете просто включить гирлянду в хорошем секторе, и она будет работать как мощнейший активатор. Ну, вот здесь вы видите нашу с вами таблицу, которая состоит из даты, дальше стоит час установки, и дальше дата. Которая не подходит для рожденных в год. Ну, то есть, например, если вы родились в год обезьяны, то вы 7 декабря не будете наряжать. Наряжайте ее, включайте, вернее, наряжайте, когда хотите, а подключайте ее, например, 9 декабря. Да? Ну а если у вас муж в год собаки рожден, ему вместе с вами лучше не включать эту елку и вы можете например вместе перенести на 12 декабря То есть можно воспользоваться датами любыми из того что вы видите в нашей таблице также эта таблица размещена в нашем новогоднем блокноте на сайте в письменном виде на сайте пугачева не забывайте что у нас есть калькулятор двух часовок он размещается на нашем сайте в разделе которые называются расчеты так и называется вы заходите в расчеты и называется калькулятор солнечных двух часов вам нужно будет ввести туда название вашего города и там вы увидите часы когда вот эта двухчасовка начинается именно в вашем городе да? то есть соответствует вот этим земным ветвям там будет отражаться. Ничего больше переводить, прибавлять, отнимать, как-то подстраивать подмосковское время не на то. Обратите на это внимание. Ну, некоторые, кто не хочет там сильно заморачиваться, можете брать вот это время, отступайте полчаса и делайте. Так тоже можно. Как найти сектор в квартире? У нас есть видео. Значит, где-то мы вам дадим эту ссылочку. Шаблон 24 горы. Ну, вы можете, найти, опять же, на нашем сайте ком найти в поисковике, забить в поисковике шаблон 24 горы. И вам всплывет это видео, если вы еще пока не знаете, как этот шаблончик накладывают на вашу квартиру. Ну, в смысле, как вообще сделать на квартиру или на дом, да, сделать. Этот шаблон. Итак, можно включить гирлянду оставить ее включенной, можно включать только в указанную двухчасовку. В этом случае она будет работать уже как активизатор. Да? Но если вы ее включили и выключили, например, на следующий день то включили уже просто гирлянду, да, то есть приятную глазу для души все будет очень радовать эта вся история но это уже не будет активизации да? то есть если вы вот поактивизировали на следующий день без всякого плана включили это просто будет гирлянда только указанные даты но указанное время подключается к работе на привлечение благоприятной энергии вы можете воспользоваться одной датой, можете воспользоваться всеми. Можно повесить гирлянду в один сектор, можно в три благоприятных сектора, то есть и на восток, и на запад, и на север, как хотите. Желаю вам успехов, э, исполнения всех ваших желаний в этом году. Ну и еще раз напоминаю, даже если э, в секторе у вас нет места поставить елочку, не забывайте, что в нужный сектор можно поставить гирлянду или ми просто мигающую лампу. Любой яркий мерцающий свет способен запустить хорошую положительную для вас энергию. Счастья вам в наступающем 2020 году в год металлической крысы.